всем привет дорогие друзья с вами канал крипто shark в этом видео расскажу о новом проекте называется asset cash в общем это все те же люди которые запускали asset coin как тогда мне многие благодарили и майнеры и, скажем так и инвесторы которые покупали ноды и даже розыгрыш по этой монете дел все остались довольны так как тогда все очень хорошо заработали подняли скажем так хороших денег в том числе и я в общем смотрите у них есть теперь Asset Cash. Они запускают ICO, на которую я сейчас расскажу, как тоже можно будет хорошо поднять. И опять же все останутся довольны. Так что проект уже проверенный. Многие в нем поучаствовали. В принципе, должно быть все отлично. В общем, что у нас тут такое? Ну, Asset Cash получается, так как ICO они запускают. И даже выпустят свои карты в первом квартале 2019 года. Но опять же, об этом чуть позже расскажу. Суть в чем? Как нам можно будет, скажем так, на этом заработать? Сейчас пока курс небольшой. Можно вот эти ICO-шные монеты. И как, как у них сейчас идет пресейл перед сейлом, скажем так, в ICO, цена довольно-таки очень привлекательная. И как правило, все, кто на первом пресейле, Тарятся монетами Они уже в раза 3 Больше зарабатывают э, Денег, чем те, которые Попадают на основное ICO На основную продажу Так как основная продажа будет потом По завышенной цене, а сейчас довольно-таки дешево Можно будет приобрести И вариантов, как получить Допустим, asset cash ico монету э, Довольно-таки ну, много В общем, краткая информация процентный стейк а, в общем ну как обычно все у нас автоматические реинвестменты потом а, обещают что не будет потери скажем так в цене как они здесь пишут не будет дампа и много скажем так всего положительного они здесь описывают мы здесь сейчас пока вникать в это все не будем а посмотрим именно дальше как это у них вообще работает. То есть, зарегистрировались, можно будет прикупить эти монеты, даже если у кого завалялись сами монеты Asset. Либо же можно будет купить монеты Asset, так как это получится дешевле. Ну, так как я уже прочекал, что получится дешевле. И с помощью этих монет потом можно будет купить именно ICO-шные монеты. То есть, мы покупаем, допустим, просто монетки, на веб-кошелек их кидаем монетки Asset. Потом на платформе покупаем мина Asset Cash. Берем пакет. То есть там пакет для старта. Там они в разных пакетах идут и разные скажем так, дневной процент вы обратно получаете. И все. В принципе, купили пакет после окончания ICO, скажем так, продажи монет. Это все вступает в силу, все это запускается. Также у них потом дальнейшее, скажем так, развитие это потом биржи и тому подобное. И как правило, если сейчас затарится, то потом можно будет x3, x4 сделать, но это точно. Как видите, да, здесь старт, смотря на сколько мы таримся. От 250 до 5 косарей. Какое у нас дневное начисление идет? какой, скажем так, возврат инвестиций. То есть после 240 дней возврат капитала идет. Как правило, это произойдет намного быстрее и произойдет в трехкратном размере, когда появится биржа. И смотрите, сейчас я вам об этом опять же расскажу. Также здесь там, скажем так, для людей, у которых бабла прям очень много и прям, ну, очень много. Я не знаю, блин, это, конечно, большие суммы, но я где-то в пределах первой тормозну, Потому что для меня это, ну, реально будет дорого. Прям, не знаю, у кого там такие бабки есть. Но, опять же, сейчас кто там, блин, вкинется на такую сумму. Ну, и, опять же, большие суммы это всегда больше риска, но и больше дохода. Тут показано, как она, скажем так, на рисунке, скажем так, на графике, как это работает, сколько это окупаемость. В принципе, все то же самое, как раньше было написано. А, в общем а вот опять же смотрите раунд первый раунд конечно мы немного похерили, пропустили второй раунд идет сейчас по 30 центов да за одну монетку то есть сейчас можно будет затариться по 30 центов потом начинается дороже еще дороже и в итоге скажем так пресейл а заканчивается на скажем так пол бакса за монетку но после того как он заканчивается по пол доллара за монету начинается основная скажем так стартовая продажа когда одна монета стоит 1 доллар ну как вы понимаете это уже получается купили мы здесь за 0,3 потом уже продают по одному доллару и конечно же те люди которые вложились по одному доллару когда выйдет биржа они не будут скажем так, сливать за эту же сумму все будут пытаться поднять цену Многие те, которые будут на больших суммах, большие, скажем так, вложения делать, там, я не знаю, там сколько, полтинник зелени кто-то вкинет, и у него будет, в принципе, дневной доход хороший. Он не будет сливать свои, скажем так, монеты там за копейки. Многие люди захотят сидеть в этом проекте, и поэтому как-то будет балансировать, держать цену, чтобы она, скажем так, не падала. Как бы, знаете, это как в банке. просто положил бабки на депозит, а тебе определенный процент, каждый день капает. Примерно здесь такая же схема, только здесь можно заработать намного больше, чем в любом банке. Для нас это актуально будет чем? Потому что мы не будем сюда вкидывать по пулям, а там по 50 косарей, да? У нас пускать там будут небольшие инвестиции по, скажем так, приемлемой цене, 30 центов за одну монетку, можно вкинуться, потом запустить эту всю схему дождаться биржи и когда будет биржа цена будет не меньше 1 доллара это сто процентов цена будет довольно таки хорошая немного людей думаю будет сидеть на скажем так больших депозитах тогда можно смело уже свои скажем так вложения отбить и сделать x3 x4 в зависимости уже как дальше пойдет по курсу так что в принципе прикольно должно получиться кстати, здесь у них, как видите, этот э, рефералку они сделали, э, программу там с тремя уровнями. То есть, типа зарегистрировался сам. Сейчас, если ты сейчас зарегистрируешься, ты там тоже получишь какие-то 5-10 баксов подарочные. Потом, если по твоей ссылке кто-то зарегистрировался, получается, тоже получи там определенный процент. Ну и так как получается, как небольшая пирамида, в принципе, оно накапливается. Поэтому эта вещь не бесконечная. Надо будет, опять же, говорю, знать, когда войти, обходить можно сейчас и вовремя выйти. Главное быть не сильно жадным, потому что можно на этом неплохо так обжечься и погореть. Так что такие вот дела. Это у них, скажем так, дорожная карта идет, как идет развитие, это что в августе было. Маркетинговая кампания от сентября, у них там обновление безопасности платформы. А вот, видите, окончание первоначального предложения монет, запуск внутренней, получается, биржи, инвестиционные пакеты активны становятся. А, то есть в ноябре у них потом опять всякие там партнерства, разработки идут, двигаются дальше, в принципе, все неплохо. Разработка Asset Escrow, расширенная дорожная карта. Ну, в общем, будем наблюдать. По крайней мере, до конца года у нас есть зачем понаблюдать. И, как видите, скоро будет биржа сразу же после самого ICO. То есть, в ближайшее время уже можно будет заработать неплохие деньги. Ну, как правило, в любом ICO видите всю команду, их ники в Дискорд. Можно каждому написать, с каждым пообщаться, если какие-то там вопросы будут. Ну, люди вроде как адекватные. Я с ними раньше общался, интересовался, задавал вопросы по проектам. Так что, в принципе, всегда можно задать вопросы, как понимаете. ICO это не какая-нибудь монета. Тут, если свои лица уже показали, да. И вообще там, чтобы запустить ICO, тут нужно там документация, оплатить эту херню, это все зарегистрировать. Если они кинут на бабки то, в принципе, это как уголовная ответственность. Это вообще, как вариант, говорю. А, поэтому, я думаю, раз запустили ICO, значит, они знают, на что идут. И здесь у нас вопросы, что такое SetCash. но Это кому интересно, потом можете почитать. В принципе, у нас здесь как бы на этом все и заканчивается. А, вот сама платформа. Я здесь зарегистрировался на этой платформе уже. Поэтому и здесь есть сами пакеты. То есть типа 250 бачей, ставка, ежедневная рентабельность инвестиций 0,15. Также там он, видите, партнерская ссылка. Я ее по скину. Мне ради интереса посмотреть, как она вообще будет работать. Поэтому я не ради какой-то партнерской ссылки делаю видео, а просто делаю о том, как можно заработать. Кому интересно будет, по ней зарегистрируйтесь, кто не захочет сами возьмите, я просто оставлю ссылки зарегистрируйтесь, поэтому мне это как бы особо роли не играет, какие там бонусы за это получу, просто я знаю как я на этом сам лично заработаю когда я вложу деньги когда я посмотрю развитие и когда придется выйти но опять же мы там думаю еще снимем пару видео о том как скажем так все вкинуто как это работает и найдем момент когда выйти вовремя как видите здесь пакетов очень-очень много. Я думаю, здесь... Там, блин, это вообще жестко. для 75 косарей. Ну, понятно, блин. У кого-то есть такие деньги, которые могут позволить себе туда вкинуть. Мне кажется, все равно такие люди будут, которые прям такие суммы будут заливать сюда. но ну, тем не менее. А, так. В общем, как здесь зарядиться, блин? Скажем так, зарядить монеты. Покупка монет. Можем купить монеты за, блин, я не знаю, там, за биткоины, за что угодно. В принципе, я думаю, те, кто уже в ico участвовали, те понимают, как здесь все это работает, как это все покупается. Можно также просто м -м, перейти, если у вас есть asset coin, монетки, а сейчас их будут многие скупать, многие будут заливать сюда в ico Поэтому даже сама стоимость asset coin скоро должна подняться. В общем, заполняете форму, что вы хотите, сколько монет хотите перевести, своего веб кошелька, берете просто скидываете там и все, там в принципе ничего сложного нету для получения, скажем так, потом ico монет. И как понимаете, сначала сюда депозит капает, вы берете какой-нибудь из этих пакетов, взяли пакет и он вступает в силу после самого этого ICO то есть точнее после самого пресейла ICO он запускается все начинают типа блин капать денежки потихонечку также после этого ж появляется сразу же там по идее должна быть биржа можно выйти биржу то есть блин тут реально тут я не знаю тут просто ленивый не заработает просто тут купил блин подождал немного пускай там грубо говоря через месяц грубо говорю через месяц ты просто берешь блин три 3-4 раза больше этих денег обратно забираешь. Просто вывел на биржу, блин, вывел, блин, себе на карту. До свидания. Тут может по-разному каждый размышлять. Кто-то будет на долгосрок и постоянно получать деньги, а кто-то у кого там немного и думает, зачем мне потом, блин, копеечка какая-то в день, когда я могу сейчас просто сразу снять хорошую сумму и все. Ну, в общем, каждый же думает, как ему лучше стенка есть на bitcoin talk на форуме 21 сентября они сделали здесь анонс в принципе то же самое как все на сайте анонсировано И кстати там было что же я не помню помнил или нет типа карточку можно будет получить Asset кэш довольно таки прикольно но, правда не знаю где еще можно будет рассчитываться но тем не менее она будет ну то ладно посмотрим как они будут двигаться bitcoin тоже не с первого же раза сразу блин по двадцатку стоил но тем не менее а, в общем та же самая информация что и на сайте поэтому ничего здесь особенного нету просто скажем так урезана проще блин скажем так все это воспринять как небольшой анонсик здесь у нас вроде с этим все поэтому я думаю на этом можно заканчивать так что Пишите свои вопросы в комментарии, что вы думаете по данному поводу, о данном проекте. В общем, задавайте какие-нибудь вопросы, постараюсь всем ответить, всем помочь. Давайте, мужики, поддержите видос лайком, подписочкой на канал. А пока на этом все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.